Добрый день, друзья! Такого вот уголка, 45 на 45 полка. Сейчас мы сделаем разметку. По длине нам нужно 120 сантиметров. Теперь нам нужно отпилить вдоль. Получаем вот такую вот полосу. Итак, получаем вот такую вот заготовочку. Да, местами где-то есть небольшие перепады, но мы это будем убирать. Мы получаем вот такую вот заготовочку. Она слегка несимметрична, но я в процессе все равно буду подваривать и равнять. На данный момент нужно отцентровать и просверлить про под нашу ручку непосредственно, а потом уже будем изобретать, так сказать, ответные части гарды. Это вот такие рога. Чародей отступил на шаг. Геральт ожидая удар. Я подготовил все элементы для сварки нашей будущей гарды. Единственное, что придется поиграть с углом наклона, потому что я думаю, что если я сварю вот под тем углом, который изначально задумал, это будет слишком... Сварку я не буду показывать бессмысленно. Покажу уже сваренный результат и будем потом зачищать. В итоге мы получили после сварки вот такую гарду. Смотрится она реально, то есть симметрично, не меньше, не больше, прям симметрично именно с размерами заготовки мяча. Сейчас я буду убирать сварку, кое где, если будут раковины, я буду опять же заливать, подваривать, то есть полностью разгладить поверхность, и сделать это иным монолитом. А вот так это выглядит с клинком. То есть я считаю, что это вполне достойный вариант. Выглядит это. По крайней мере соразмерно то есть мы возьмем вот такой вот кругляк он ровно 13 сантиметров по шесть с половиной сантиметров у нас будет заготовка нам нужно будет отпилить соответственно сделать две половинки и выпилить четвертинку чтобы согнуть потому что здесь головы волков как раз под вот буквой г согнем и уже тогда будем обтачивать Спустя определенное время мы получаем вот такие вот детали с убранными боковыми гранями. Считаю, что сфрезеровал, только коряво. Фрезеровка болгаркой мощно да? Но не суть. Мы сгладили грань. Я специально возьму, наверное, все-таки длинную сторону, чтобы они были соразмерные. Длинная сторона – это будет морда, а это, соответственно, шея. Нам в любом случае их приваривать придется к какому-нибудь кольцу, который будет закрывать и, и прикручиваться на саму наконец ручки. Вот, сейчас будем размечать морду и уже дальше страдать. Хотя я думаю, что наверное, может быть, все-таки в первую очередь попробовать залить э, прорези все наши. В итоге два дня стараний не прошли боком. Мы получили хоть какую-никакую, но пародию на каких-то волков, головы волков, волков, ну, такое. Я уже выкладывал в ТикТок, мне сказали, что больше на топира похоже. Согласен. Даже на бегемота, наверное. Но лучше, к сожалению, я своим инструментом не сделаю. У меня нет бор у меня есть ограниченный набор надфилей, который и так уже поломал все. Вот. Поэтому остановимся, на этом варианте. Ну, хотя бы ушки сделал более-менее. Для рукоятки нашего меча я возьму вот такой вот дубовый брус. После полчаса стараний с кобелем получаем вот такой вот рукоять. Мы получаем вот такое кольцо, сварил его. Мы подготовили нашу ручку и наше кольцо, которое должно встать посредине. А сейчас задача стоит, чтобы ручку распустить вдоль. Ну и, соответственно, одеть наше кольцо. Кольцо получилось неплохим. Я ставил отверстие специально сделал, чтобы можно было закрепить помимо того, что посадить на клей, так еще и небольшим шурупом. Получилось распилить вдоль. Мы выбрали все наши пазы, как могли. Я задолбался, если честно. И сейчас все намажем и будем клеить. Повторю еще раз. Нам нужно просто склеить обратно нашел заготовку ручки то есть нет цели приклеить именно ручку к мячу нам нужно просто склеить обратно чтобы она хотя бы как-то держала чтобы ее можно было обратно потом снять прошли сутки и Наша ручка вроде как склеилась. Ну, вроде бы, да. Теперь нужно ее аккуратно изъять. Сделал разметку. Здесь немного пришлось все исправить. Вот такой вот дол у нас будет.